И всем привет с вами, как всегда, Пиксет. А, сегодня со мною... Ой. Сегодня со мною... А, вот этот человек... Здравствуй. Я, я начал. Да, я начал. А, ну чё. А, а мы сегодня будем рушить разными способами... А, вот эту вот гигантскую стену из, из аниме... Вот, но сегодня нам будет помогать э, вот этот человек. Э, у него вот такие вот способы. Тендрикер, каякер. Он уже, я так понимаю, все взял. Беги. Так, ну да, я выйду из ГМ. СГМ. Побежали за ним. Вот, он сейчас будет ТНТ-хой взорвать. ТНТ-хой взорвать. Он что то всю стену разнес уже. Ай! А у меня яблок нету, кстати. Вс. Ой, сейчас тут будет конец, конечно, полный. Я был взорван еще. Ладно, а теперь я взорву своими способами. И, и первый... Теперь моя очередь. Очередь. Так, все, я беру крипаков, кирку и куча-куча-куча-куча земли. Спрашиваете, для чего все это мне? Я сейчас буду преодолевать стену. Самое главное — преодолеть стену. Ну и чтобы не начать, мне, собственно, надо перелезть стену, так как... К сожалению, мы не нашли третьего способа, поэтому кирка у меня тоже. Что ж, поехали. И уже там, я думаю, мы вернем криперов. Что сказал? Сам такой. Сам такой. Так, ну и сейчас, я думаю, мы должны преодолеть эту гиг... гигантскую стену. Чего я не могу лоб поставить? Уже стак и стратил тем временем. я уже почти ее преодолел, кстати. Не такая уж она и гигантская, но... Она должна была... Вот там, немножечко осталось. Так, где там этот? Ха -ха. Он все еще на меня смотрит. Так, ну, прыгай, прыгай, прыгай. Все, мне даже сока не понадобилось. А все, все, все, я перешел г. ГМ. И нам понадобилось меньше стака. Не такая же гигантская стена, я вам так скажу. Каменный век. Так, я хотел... Б. Да че ты что ты... Ты что ты делаешь? Ты чё? Ха! -а -а. <свесква> <свесква> Но на эта задача сломать стену, поэтому мы просто зашли наверх, и мне надо теперь отрегиниваться. Спасибо ему. Так, теперь в Другие. А -а -а. Так, давайте мы сейчас теперь будем ломать ее криперами. Ну, пока что фигово ломается, но я ее ломаю уже. Медленно, но потихонечку ломаю. Так. Я потихоньку ее ломаю. Ой-ой-ой, как жестко. Ставим еще одну. Сейчас я мог умереть. Ну, они не очень сильно, конечно, ломают, но.. Мы ну, потихоньку тут все уже взрываем. Всё. Потихоньку поэтому обратненько это переходим и посмотреть, какую мы дыру прокопали здесь. Вот, поэтому следующий способ кирка. Для нее нам понадобится буквально парочку эффектов. Прям реально парочку. Вот, смотрите, берем и вот так. Это быстрое копание, сейчас заюзал. Я сейчас буду расфигачивать всю эту стену. Короче, уже все. Я, можно сказать, почти ее протаранил. Сейчас мы спавним всех криперов наших. прямо сейчас будет очень много взрывов. Прямо сейчас... Ох! Ба! Ну, а... <с Ecstasy> так, теперь давайте обклирим всех игроков. Клир... все, всех обклирим. Так, ну и, собственно, давайте теперь цепнем этого ко мне ты ч ⁇ ты меня бьешь ты в садницу ты меня в ну вот задумал он уже меня Давайте мы его телепортируем. Давайте посмотрим, какие тут домики внутри. Ну, конечно же, они странные, но он тут продолжает устраивать шашки-фашки. А мы сейчас возьмем его фашки-пашки. И взорвем ее нафиг. Во, первые динамиты пошли. И все, ну, слабенький такой взрыв. Потом там копается, а мы сейчас возьмем, обплюем весь домик Динамитов Да, желатый домик, но мы его взорвём. Наша цель же ролика взорвать и все. Так, давайте еще пару секунд. а испугалась. Ну вот такой Получается небольшой ролик Я бы сказал да. Да, Конечно мы взорвали только оказалось Нифига не толстая Я думал толстенькая такая Но получилось только наоборот Поэтому Возможно это Я заканч... закончу сейчас ролик Но Видите я уже Всю стену взорвал практически тот чел вышел вот собственно этой карты снова опять не будет мы ее зачистим всю я её удалю вообще и поставлю сюда какую другую и вот, поэтому собственно с вами был получается как всегда пиксет всем что пока